Привет, я бы хотел тебе рассказать о том, как сделать красивое превью. Для каждого видео важно иметь красивое превью, неважно, о чем оно. Если вы уже скачали Photoshop и сидите и не можете ничего понять, то это видео специально для вас. Открываем Photoshop. И сразу же можем открыть браузер и искать фон для нашего превью. И закидываем в Photoshop. После этого мы ищем нашего персонажа, скачиваем картинку и заходим в Photoshop. Очень важно расположить нашего персонажа правильно относительно композиции. Удаляем наш фон, я это сделал при помощи инструмента волшебный ластик, вам придется возможно вырезать и при помощи инструмента текст пишем то что нам нужно. Ищем подходящий стиль текста, их вы можете найти в моем телеграм канале, ссылка на него останется в описании. После того, как мы подобрали нужный нам стиль, мы должны выставить текст, ведь это не менее важно для восприятия глаза. Добавляем детали и объекты, чтобы не создавать лишнее пространство. Стараемся сделать так, чтобы объекты смотрелись вместе гармонично. В моем случае я сделаю стрелки белыми и создам свечение вокруг них красного цвета для того чтобы они были похожими на наш текст. Продублирую стрелку с другой стороны чтобы обозначить важность объекта. Создадим новый слой и принесем его в самый низ поверх фона для того чтобы затемнить яркие места на фоне. И вот что у вас должно получиться. Также поменял shift и увеличил стрелку слева. Превью мы должны обработать на свой вкус. После обработки мы приходим к этапу добавления всяких частиц и партиклов. Тут мы опираемся только на свой вкус. Для тех, кто сейчас вообще ничего не понимает, мы просто заходим в интернет, пишем эффекты, скачиваем картинки и размещаем там, где бы мы хотели их видеть, но не перебарщиваем. А на этом мы закончили, сохраняем наше превью. И вот что у нас получилось. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Всем пока. Хорошего дня. удачного вечера, Обалдеж время попрожнения. Всем удачи. Счастья. балдежа, Всем пока. Всего наилучшего. Спасибо за поддержку. Спасибо за понимание. Спасибо за хороший комментарий. Спасибо за плохие комментарии. Спасибо за лайки. Спасибо за дизлайки. Я всем рад. И всем доволен.